Здравствуйте! Хосе Капабланко, известный а, гроссмейстер, в 12 лет уже выигрывал у взрослых опытных шахматистов. У меня в гостях сейчас очень интересный человек, а, Дальган Нудлеев, а, который в свои 9 лет а, разработал систему. Это называется а, «Гамбит в сицилианской защите». Вот, и а, эта система была названа его именем. Как правильно называется эта система? Гамбит Дальгана, через первое открывательное. То есть не по фамилии, а по имени? По имени, да. Каша такой красивый. А что обозначает имя? Спасибо. А с калмыцкого по иратского это переводится как волна. Волна? Да, древние. Вы создали волну в шахматах. Да, было такое. Слушайте, а вот есть такой термин интересный, называется шахматная одаренность. В каком возрасте она может проявляться у детей? Это вот есть статистика вроде бы про 6, про 8 лет, что-то такое я слышал. Так или нет? Или это раньше должно проявляться? Да, она может проявиться в совсем раннем возрасте, мы слышим и знаем про таких детей-вундеркиндов, которые с самого раннего, еще до школьного возраста одерживают победы над мастерами. Был такой знаменитый, известный Самойл Ришевский и другие, кто с раннего детства именно показывали невероятные результаты. У других же талант раскрывается чуть позже бывает. Там, в 10 возрасте уже более подростковым. То есть все индивидуально. Но у некоторых детей, конечно же, как мы называем их мундеркинда, можно заметить уже с раннего детства, у которых есть такой особый талант, особый дар. А каким образом родители могут ну, зафиксировать эту способность детей? Родители могут зафиксировать эту способность, когда увидят, что в какой-то сфере этот ребенок проявляет а, какие-то успехи, какие-то победы одерживает. И, конечно же, очень важно, чтобы рядом оказался такой человек, тренер, кто-то еще, который сможет подметить талант и суметь развить. Его. А у вас как было вообще в семье? То есть вы сознательно вас отдали в шахматы, может быть, кто-то играл, или вы... Просто сказали, я хочу играть. Папа, мама, давайте срочно. У меня интересная такая история. Я родился в Калмыкии, в городе Листе, Это называли шахматной векой, uh -huh. И я пошел играть, научился играть в шахматы в первом классе. В 7 лет. При этом до этого я совершенно не умел играть в шахматы. Отлично играл в шашки и другие актуальные игры. А в шахматы играть не умел. Хотя остальные ребята, уже, кто пришли в школу, они уже играли с 5 лет. Некоторые из 4 Годиков. Mm -hmm. А я так научился, можно сказать, по нашим меркам поздно. Но когда я пришел, встретил такого прекрасного, замечательного учителя, Бориса Григорьевича Ворожейкина, который заприметил мой дар, мой талант. Я помню, как он рассадил нас всех играть на сеансе, и научил меня правилам, и я сразу стал нападать ему на мат. И он заприметил, и сказал, тебе нужно обязательно приходить, играть. И благодаря ему и своему интересу вот я так стал играть, продолжил, и стали появляться сразу успехи. Дальган, я, слушайте, я прочитал про вас э, любопытную вещь, и мне показалось, в этом есть парадокс. Э, вещь такая, то есть вас некоторые люди, значит, характеризуют в шахматах как игрока с очень агрессивной манерой. А в жизни, я вас вот уже посмотрел немного, слушайте, но вы же миролюбивый человек, и если я там э, чуть правильно, если я все правильно понял, то вы занимаетесь очень мирными э, делами, у вас очень мирная профессия. Это так часто бывает, что человек с агрессивной манерой игры, он в жизни является, ну, совершенно противоположностью? По моему опыту, думаю, да. Это, на самом деле, встречается довольно часто и в шахматах, еще и в других видах спорта. Я порой там был агрессивен, а в жизни, наоборот, был более спокоен, скромен. И у других ребят, которые в шахматах и в других видах бывают более такими спокойными, а в жизни появляется более эмоционально. То есть такой mm -hmm. диссонанс бывает. Слушайте, а из чего сложилась такая манера вот игры? Очень агрессивная. То есть это же, в чем она состоит? Что вы жертвуете... Да, очень агрессивная атакующий стиль игры. Mm -hmm. Ну в чем это проявляется? То есть вы активно нападаете, вы жертвуете да. фигурами? Как это? Часто это а, игрок, который классифицирует как агрессивным стилем игры, он очень много атакует, жертвует, корректно, некорректно, полукорректно и старается поставить мат. Мой стиль отличался тем, что он был какой-то исключительно агрессивным, а, может быть, потому что это где-то складывалось... А именно у меня врожденно так и моим любимым шахматистом всегда был наш Михаил Таль, чемпион мира по шахмам, который тоже играл в исключительно о такой стиле игры и вот я старался как-то быть похожим на него и у меня получился такой стиль. Слушайте, а в жизни это как-то проявляется, ну то есть как бы работа, знаете, как вот в боксе есть работа на опережение, вот прям жестко ты движешься к своей цели, не, не в плане отношений с людьми, а вот в достижении целей. Ну, в каких-то вещах так или иначе приходится где-то быть более агрессивным, эмоциональным. Но все-таки, как научный сотрудник МГУ, занимаюсь я такой, конечно, более спокоен, всегда более стараюсь быть цивилизованным, культурным человеком и не лезть так на рожон. Я хочу, кстати говоря, добавить, ага. что Дальган он занимается научными исследованиями в МГУ, верно, да? Да, верно. Вот, которые посвящены устойчивому развитию. Что такое устойчивое развитие, друзья мои? Ну, многие знают, но я все-таки напомню, это а, такое, а, такая система, при котором развивается экономика, общество и технология таким образом, чтобы качество жизни человека повышалось, а негативное воздействие на окружающую среду минимизировалось. И есть три аспекта – экологический, социальный и экономический. Верно? Да, верно. И вы занимаетесь вот этим направлением и исследуете какие регионы или, может быть, страну. У нас я работаю в НГУ имени Ломоносова на кафедре экономики и природопользования. У нас это именно единственная кафедра в стране, которая занимается именно экономикой природопользования. Связано изучает экономику, природные ресурсы, эту взаимосвязь. Мы изучаем разные регионы различные. Также у нас связан есть арктический центр, с которым мы сотрудничаем, изучаем арктические регионы, что очень важно для нашей страны. И выпускали разные исследования занимаемся научными проектами, также на счет изучения арктических регионов и регионов по Волжи. Я лично тоже писал статьи. Mm -hmm. Также, конечно, более мои родные регионы, Юга Кавказа. В принципе, это очень интересный термин, очень интересное исследование, которое у нас сейчас активно развивается. И, думаю, тоже за них будущее. Дальган, а что вы думаете по поводу утверждения некоторых ученых о том, что климат стремительно так и очень динамично меняется, и перспективе в ближайшие где-то на горизонте лет 15 и все человечество ждет огромный катаклизм природный да различные ученые выдвигают разные гипотезы в принципе с научной точки зрения считается что к концу этого века в начале уже следующего столетия температура наша изменится потеплеет на 2 градуса на самом деле это очень огромное количество то есть многое чего поменяется как раз таки будут разные катаклизмы но есть другие ученые, которые считают, что, наоборот, такого не будет, потепление, где-то будет даже где-то похолодание. Но в целом я, конечно же, считаю, что нужно необходимо принять различные меры, особенно связанные с нашей экологией, по всему миру. Не только в какой-то стране, это общая наша человеческая такая проблема, задача, которую мы должны решить. И в целом люди даже, которые далеки от экологии, знают, что есть у нас разные проблемы, например, с водой. Очень многие нуждаются в воде, регионы, страны. А не только в Африке, а уже, по сути, и здесь, и в Европе, и по всему миру. И надо сейчас что-то предпринять, чтобы потом наши потомки, дети, внуки уже не столкнулись с какими-то конкретными такими глобальными катаклизмами, которые будут неразрешимы. Нужно их предотвращать, принимать превентивные меры. И вот мы этим занимаемся. У вас, получается, я читал, что у вас есть несколько работ, в которых вы, ну, как научный со... соучастник, да? Да. Вот, одни работы посвящены вопросам Арктики, другие вопросам по Волжи. С Арктика, я предполагаю, что там, несмотря на какие-то общие загрязнения, там более-менее все-таки экологично. А вот что у нас с Поволжьем, на ваш взгляд? Вы же там внимательно все изучали. Да, насчет регионов из Поволжья, Нижнего Поволжья. В принципе, если изучать экономически, то мы понимаем, что у нас есть один регион, Татарстан, который лидер. А другие регионы, конечно же, нуждаются в помощи, нуждаются в дотациях, чтобы как-то более-менее развиваться экономически, экологически. И для этого нужны какие-то новые проекты, новые стратегии. Они должны быть не просто эффектными, но и эффективными. Как раз в этой статье мы пишем о том, что нужно убрать, что нужно добавить, что необходимо сделать. Это, в общем-то, получается такой математический алгоритм, да? А, да, это все рассчитано на разные модели экономические. И, конечно же, нужно понимать, что в каждом регионе есть свои особенности. Вот что, на что важно обращать внимание. Потому что где-то есть все скорости, но везде очень важные нюансы, где для одних что-то применимо регионы, а для других наоборот. Вот это очень важно понимать. Я хочу немножко вернуться к шахматам. Умение шахмат. Слушайте, знаете, что говорят? Говорят, что шахматы не так уж сильно развивают мышление. Вы думаете, вот это правда или неправда? Нет, это ошибочное заблуждение. Шахматы точно развивают мышление стратегическое. И в целом, когда мы, думаю, люди знают, что такие известные президенты, бизнесмены, предприниматели, все они практически играют в шахматы. То есть они говорят, что именно шахматы помогают им как-то развиваться, мыслить по-другому, как-то отличаться других людей быть более успешными. И я думаю, что шахматы именно этим подтверждают, что они очень помогают людям различной профессии, различной сфер деятельности. То есть шахматы очень помогают мышлению и мыслить как-то нестандартно, оригинально. Вот у детей, я хочу вернуться снова к детям, каким образом можно, вот если у ребенка нет так называемой шахматной одаренности, но родители хотят дать ему вот эту возможность иметь стратегическое, сильное логическое мышление, усидчивость, концентрацию на игре. Вот шахматы сегодня они популярны, во-первых, или не поп или мало популярны по сравнению, скажем, там с периодом 30 лет назад? Ну, конечно же, шахматы сейчас э, не так популярны, если мы возьмем, например, как советское время, когда каждый советский ребенок там, играл в шахматы, там, записывался в музыкалку. Uh -huh. А тогда шахматы были совершенно на другом уровне и отношения, популярны с ним. К сожалению, потом последние вот эти 30 лет э, шахматы уже. Немножко откатились в связи с тем, что было, но сейчас, можно сказать, они наоборот переживают такое второе пришествие, сейчас очень стало много популярных платформ, всякие популярные стали сниматься, сериалы под королеву да, да, шикарный, и шикарный. наш фильм, который чемпион мира вышел про знаменитый матч Карпово и Корченова в 78 году в Багио, то есть сейчас шахты наоборот снова идут на подъеме. И, конечно же, нужно взаимодействовать именно с интернетом, с различными сферами, чтобы привлекать детей, чтобы это было интересно, популярно, так сказать, чтобы это было вкусно. Я слышал про идеи, что сейчас у нас в России хотят возродить популярный шахмат, и некоторые миллиардеры чуть ли не собирались выкупать эфирное время на телевидении, для того, чтобы транслировать крутые программы. В вашей среде вы же глубоко погружены в эту тему, вы что-то слышали об этом? Ну, есть различные, да, любители, фанаты шахмат, которые а, раньше сами играли и готовы как-то вкладываться, хотят это развивать. И я думаю, что это возможно, опять-таки, с правильным подходом. А, если это все грамотно разработать, то это вполне осуществимо. Угу. А вот что касается поиска одаренных детей. Я себе выписал некоторые фрагменты, сейчас зачитаю. Значит, Бобби Фишер стал гроссмейстером в 15 лет. Юдит Полгар в 15 лет, Петр Леко в 14, Руслан Пономарев в 14, Бусь Анжи в 13, Сергей Корякин в 12, Абхиманию Мишра Индус в 12. Этих людей каким-то образом выявляли, давали им ну как, помогали стать на крыло, поддерживали их. Эта система у нас в стране сейчас, в России, она существует или нет? Поддержки, выявления, талантов. У нас есть различные проекты, но если человек где-то живет далеко от столицы, то понятно, что там развиваться у таланта намного сложнее. То есть там должно совпасть очень много разных деталей, чтобы он мог развиться. Нужно попасть к хорошему тренеру, ездить на турниры, как отнесутся родители, как будет опять-таки финансовый вопрос спонсорства. И в принципе есть регионы, в которых шахматы менее развиты, и он просто не может показать свою силу, не может это удачно сыграть, хотя он может быть очень одаренный. То есть mm -hmm. очень много должно совпасть. И, уже не... по... да, ага, ага. и в принципе где-то поддержка действует лучше в каких-то регионах, а в других конечно же ситуация сложна. Вы уже несколько раз говорили про то, что вы попали к хорошему тренеру, нужно найти себе хорошего. Как найти, как его отфильтровать из среднего тренера и, вы... и понять, что это хороший тренер перед вами? Для родителя вот какой-то совет может быть? Для родителей я могу сказать, что во-первых не нужно слишком давить на ребенка, он должен развиваться а, и смотреть, как он именно будет взаимодействовать с каким-то тренером. То есть будет ли у них какая-то такая духовная связь человеческая. И после нескольких турниров, думаю, это станет ясно. То mm -hmm. есть будет такое взаимодействие, что ребенок хочет играть, он там проиграл, хочет еще там выиграть, выиграл mm -hmm. какие-то турниры. То есть именно у них должна быть такая все равно какая-то связь и профессиональная, но и где-то все равно человеческая. То есть должно совпасть то и другое. Mm -hmm. Тогда будет успех. Вот у каждого шахматиста существует свой а, а, личный рейтинг. Я не шахматист и не очень глубоко разбираюсь в этом, но а, у вас какой рейтинг сейчас? Так, ну я международный мастер, да, там рейтинг 2.400. Международный мастер, рейтинг 2.400. Да. А есть люди, у которых рейтинг ниже, но они уже в статусе гроссмейстера, да? Есть такое? А, нет, человек должен выполнить именно норму, определить 2.400, 2.500, чтобы стать гроссмейстером. А у девушек точно так же? У нет? девушек нет, у них по-другому. То есть у них, естественно, система более легкая, набора рейтинга очков. То есть, То есть у полегче, девушки да. может быть, например, рейтинг Да, может быть пониже, ну, может быть, там, 2400, она может быть трассмейстером, там, 2300, международным мастером, да, у них чуть полегче категория Это выполнения. давно установившаяся система, что у девушек, у женщин более ну, низкая, как бы, ну, ну рей, планка, да. планка uh -huh. да. А сегодня, ну, может быть, раньше так оно и было, каким-то образом аргументированно обусловлено, а сегодня эта градация, это распределение, на ваш взгляд, оно, она в силе должна оставаться? Мне кажется, женщины сильно поумнели последние годы. Да, женщины нас радуют. Очень много стало таких чемпионок, которые показывают вообще невероятный уровень. С тем, mm -hmm. что было раньше, такое даже нельзя было представить. Но в целом, конечно же, все равно тяжело, конкурировать с мужчинами на самом высоком уровне им тяжело. Есть такой уникум, это, конечно же, Юдит Полгар, mm -hmm. которая выигрывала там чемпиона мира и в принципе даже была предеренка на первенство мира но она такая одна единственная но в целом конечно же уровень таких просто очень топ гарсместеров среди женщин которые могут играть наравне тоже с мужчинами вырос конечно же вырос то есть эта система ее стоило бы пересмотреть или оставить ну я думаю в принципе все же стоит оставить как мужчины как джентльмены должны все-таки оставить оставить да, да. Вот, конечно же, у нас сейчас, наверное, есть три девушек Тахуу Файн, которая очень сильная, она чемпионка мира, китаянка, она сейчас отошла от шахмат, занимается учебой. Вот осенью прошлого года мы проводили как раз таки турнир Мирозовский, МГУ участвовали, Шенженский, Оксфорд, Кембридж, Ельск, mm -hmm. к моему. Вот мы проводили турнир, она в шахматы то возвращается, то уходит. Ну и на чемпионка мира стала, тоже. какие-то появились еще другие интересы. Ну, mm -hmm. Придем, когда она вернется. Я, знаете, хотел про другие интересы я немножко попозже спрошу, а сейчас мне очень любопытно про Калмыкию. Как мы знаем, Керсан и Люмжинов в свое время, я не знаю, это официальный термин или нет, но по-моему, это называется шахматизация республики. Вы mm -hmm. <laughs> была такая, да, по-моему, фраза. Мне интересно, вот когда это началось, сколько, какие эффекты дала вот эта система. То есть он, я так понимаю, в школах внедрял. Шахматы. Шахматные уроки. Это как обязательный предмет был. Да, да? первый-третий класс всегда были шахматные а, уроки. Может быть, вы в курсе. Мне да. очень любопытно, а, какие-то плоды это внедрение этой системы дало детям? Да, это дало свои плоды. Если посмотреть по статистике, а, по уровню образования после ведения шахматных уроков а, резко mm -hmm. возрос, возрос уровень образования и список поступающих. Всякие а, также ребята, которые там возьмем градацию оценок, тоже она повысилась. То есть, если посмотреть именно статистически, то действительно именно введение рукофшахта было своего его образовании. Он повысился. Угу. В Элисте, по-моему, до сих пор, да. да, существует этот шахматный город Чес Сити. Сити -Чес, Нью -Сюки. Нью -Сюки, да. Чес не Не да. Вы там бывали же, да? Да, конечно же, это прям недалеко от моего бахма. Недалеко от вашего дома. А, а такую систему вот стоило бы перенять как бы вот, другим столицам, как считаете? Да, я думаю, что я это еще. можно и нужно перенять. И каким образом это можно... Я так понимаю, вы ну, на практике все это прошли. Каким образом можно было бы перенести это в другие столицы? Я думаю, именно если в другие столицы, и по стране, и в мире это все осуществимо. Просто нужны люди, которые захотят этим заинтересоваться, развивать шахматы в которых будут, опять-таки, там энтузиасты на месте. Очень много зависит от людей, которые будут на месте. Это развивать, звать ребят, агитировать. Это именно с душой и сердцем проводить всякие турниры. И потом люди потянутся после того, как мы установим этот фундамент. Потом уже все это будет развиваться. Угу. И теперь немножко я хотел бы про жизнь вне шахмат. Человек, который стал, например, чемпионом мира, у него неизбежно возникает, наверное, неизбежно возникает соблазн пойти куда-то еще выше. Вот. Некоторые пытаются себя найти в политике или выступать с политическими заявлениями, аргументируя это тем, что, во-первых, ну, я известный шахматист, во-вторых, у меня сильная логика, ребята, может быть, я могу посмотреть чуть дальше на 4 на хода вперед, а вы, например, ну, не, не каждый можете это сделать. Вот. И здесь вот есть любопытная вещь, значит, что Гарри Каспаров у нас ходил в политику и... Ну, мы знаем, это опыт не очень позитивный. Потом не так давно Сергей Корякин себе позволил высказаться в защиту российской спецоперации на, Украину, на Украине и, соответственно, против тех мер, которые проводят западные политики. Международная шахматная организация ФИДЕ отстранила его от, как это правильно называется, турнира, турнира претендентов. Турнира претендентов. Вот. И его вопрос с его высказываниями отправила на рассмотрение Международной комиссии шахматной по этике. Вот. Вы а, являетесь тоже частью Федерации ФИДО, ну, находясь в России. Мне очень любопытно, вот как бы вы прокомментировали такой казус, что с одной стороны они отстранили Сергея Корякина, отправили его вопрос на рассмотрение на комиссию по этике, с одной стороны, а с другой стороны... Существует большая, значит, структура chess.com, на которой международная платформа шахматная, сайт большой, на котором очень многие играли. Ну, как бы это такая вещь, которая от нее сложно отказаться, да? Самый популярный сайт. Самый популярный сайт в мире. Шахматный. Да, да шахматный. И вот на этом самом сайте, если я все правильно изучил, то всех российских шахматистов, их флаги были оттуда убраны. Вот, это раз. Второе, значит, они ставили э, ссылку, где русские шахмати... российские шахматисты играли, они ставили ссылку на свои э, контрпропагандистские материалы. Вот. И для них, получается, это не является вопросом этики в шахматах. Э, я хотел бы спросить у вас, этика в шахматах, она перестала быть спортивной? Она, может быть, стала уже больше политической? Есть такая фраза, когда говорят, что спорт не политики, но на самом деле, к сожалению, как показывает практика, спорт всегда был в политике, всегда был задействован, всегда были какие-то двойные стандарты. И, к сожалению, это продолжается, никто этого не отменял. Можно сейчас взять пример большого тенниса, когда наших россиян, белорусов осторонили эту часть в имблдоне и в других мигах спорта. В принципе, к сожалению, это так было и есть, и, наверное, и будет пока что. Uh -huh. Я, знаете, хочу вот что еще уточнить. Вы как-то сказали сейчас в беседе, значит, что моя игра была, подчеркиваю, была агрессивной, моя манера была. Uh -huh. Почему в прошедшем времени? Вы стремитесь стать гроссмейстером? Вы стремитесь, может быть, корону на себя примерить? раньше я играл именно более профессионально, когда занимался по детским юношескому возрасте и показывал результаты, то есть уже там 12 лет почти было, около, там 2-400 а, рейтинг, то есть по сути какой сейчас и есть. Но я занимался еще и разными и другими видами спортами, там игровыми, футболом, баскетболом, а, также единоборствами. Родственники, отец всегда были там, чемпионы там, Кавказа по борьбе, боролись различные там детских юношеских турнирах и конечно же была учеба то есть учеба тоже отнимала много времени и потом я где-то перестал играть стал играть менее активно когда готовился к поступлению в МГУ когда уже поступил я стал играть в основном за вуз я как капитан сборной МГУ стал заместитель руководителя в прошлом году мы открыли шахматный клуб на нашем экономическом факультете и сейчас активно тоже развиваем. Пока что еще до сих пор экономический факультет. Это чемпионы МГУ uh -huh. межфакультетского uh -huh. а, турнира. А вы там команду? Я там капитан и сборная, и капитан как глава нашего экономического факультета. Пока что еще держим этот титул. Хотя соперники тоже в МГУ, там Мехмат, ВМК, uh -huh. физический. Очень сильные ребята все. И борьба идет. Прям вообще очко-очко там. Mm -hmm. Очень интересно. И сейчас я занимаюсь разными проектами, научными, занимаюсь там финансовой аналитикой, еще работаю и стараюсь развивать шахмат, но, шахматы, но, конечно же, это отнимает много времени. И последнее время я играю в основном блиц быстрый, а играть где-то в классике а времени не получается. В как мы понимаем, на длится 9 туров обычно, либо 11, это много времени. А блиц и быстрый это обычно за пару дней, день или два. И в такие более быстрые шахматы я играю. В какой-то момент включает. времени, да, произошел mm -hmm. вот, как сказать, поворотная точка такая случилась, что вы, возможно, может быть, я неверно понимаю, может быть, у вас другая философия, ну, то есть вы шли к определенным титулам, к чемпионству, и вдруг решили, нет, моя жизнь будет не, не в суперспорте, не супер там напряженная, а будет более гармоничная, может быть, я неверно понимаю? верно понимаете, думаю, что я хотел заниматься не только там каким-то одним видом, там не ограничивать себя в какой-то одной сфере, uh -huh. а мне хотелось заниматься чем-то еще большим. И шахматы мне всегда, конечно, помогали, думаю, и поступлений, там каких-то еще там различных успехах, проектах. Но даже... А в чем помогали? Это были дополнительные баллы? В, на экзаменах или это были просто ну, способности концентрации? А где-то где это помогало именно и в балах, но я думаю, что я замечал не раз и за другими ребятами, что оно помогало где-то как вы говорили про мышление, мыслить немного по-другому. То есть ты всегда вспоминаешь что-то шахматное, особенно если ты изучаешь не только шахматы, но еще и биографию, истории разных людей, шахматистов uh -huh. там, и чемпионов мира, и претендентов многих разных. И ты понимаешь, что ты мыслишь как-то по-другому. Я, как человек, бывавший в разных видах спорта, занимавшийся, понимаю, что как-то у других людей чуть-чуть как-то более оно похоже, а у шахматистов оно отличается. Потому что все-таки это какое-то интеллектуальное мышление. Uh -huh. Все равно оно какое-то другое, какое-то особенное. То есть в этом есть какая-то своя изюминка. Человек, который все время смотрит на, на доску. Он же смотрит немножко, ну, как бы со стороны, с высоты. Это помогает смотреть на другие ситуации жизненные, а, тоже немного с высоты, там, скажем, соседней звезды и видите более комплексно вопрос, или нет? Конечно, ведь ты всегда должен анализировать какой-то свой ход, какое-то свое действие, что будет дальше, чем это закончится, если будет этот вариант, если будет какое-то другое событие. То есть шахматист всегда анализирует, когда сыграл партию, когда готовишься к партии, ты всегда думаешь, анализируешь, смотришь. И это уже такая привычка в голове автоматическая. То есть mm -hmm. человек напрягается, и мозг уже начинает работать. Какое-то событие, что-то сделать, ты всегда думаешь, как, что будет. И это уже такое стало автоматически, угу. в моей голове у всех угу. ребят, кто занимались шахматами, и поэтому это нужно внедрять и развивать. А с кем из великих шахматистов современных вы соприкасались и играли, может быть? Так, играл, конечно, там со Спас, с карпом из наших чемпионов мира, там Крамник, там, ну, которые давали сеансы. Вы играли с ними? Да, играли, конечно. У нас в МГУ есть шахматный клуб имени Корякина на юридическом факультете. Угу. Из остальных... В принципе, кто у нас? Ну, очень много ребят в МГУ там, мы пересекались даже всех сейчас и не умели. Ну упомнишь. и как вы со своей очень агрессивной игрой их поставили в тупичок. Некоторых обыгрывал, да, особенно. Блицы быстро и удавалось, да, обыграть. Кого? Так, кого, например, даже вспомнить, с кем мы играли. Не хочется одних обидеть, если назовешь одни имена, ага. которых скажешь, а о других ребят забудешь упомянуть, потому что, в принципе, шахматисты начиная от уровня там уже за 2600, 2650, уже они все очень-очень сильные. То есть всем, кто там на ниже несколько пунктов, на самом деле этот человек тоже при удачных обстоятельствах мог бы быть тоже претендентом даже на корону, на то, чтобы попасть в турнир претендентов. Надо понимать, что в шахматах очень жесточайший отбор. Вся эта, эта система, она очень сложная. И даже те ребята, которые попадают в турнир претендентов, там 8 человек, и они потом играют между собой только лишь за первое место, чтобы попасть, и отобраться на первенство мира. Мы помним такая история, наш была советский шахматист Пауль Керрис, который mm -hmm. играл много раз турниры претендентов. И туда уже попасть тяжело само по себе, тем более в советские годы там страшная была конкуренция mm -hmm. еще жестче. И он стал четырежды вторым. Четырежды занял второе место, но так и не смог сыграть этот заветный матч на первенство мира. В какой-то момент показывали великолепную игру, потрясающую. Может быть, был сам, самым лучшим, но вот так вот как-то не везло. Так что тут конкуренция очень такая сложнейшая, очень тяжелая. Особенно сейчас с развитием компьютеризации нужно еще больше запоминать, больше работать. Раньше можно было играть как-то вот больше на таланте, на своем таком агрессивном стиле, uh -huh. обыгрывать. А сейчас с развитием технологий нужно очень много учить. Очень много вариантов, которые люди просто запоминают, играют. Нужно придумывать еще что-то новое. Это еще более сложнее. Также мы помним, что сейчас раньше было такое откладывание партий, всегда. А потом его отменили, опять-таки из-за развития компьютерных программ. Теперь такого откладывания партии нет. И последний матч, насколько я помню, был как раз-таки на Перенство мира в Калмыкии в Иллисе в году между Антонием Карпом и Гатаулой Сабиром Гатайкамским. После этого уже все, матч откладывания партий никогда не было. Скажите, пожалуйста, а вот дети, которые у вас учатся, ваши ученики, среди них есть уже какие-то те, кто показывает выдающиеся результаты? Да, есть такие, кто меня очень радует. Они успешно выступают на соревнованиях в Чемната России, заняли призовые места, попали в тройку. Также они выполнили, один выполнил нормы бюджетного мастера, другой выполнил мастера ФИД? Девочка тоже очень... Успешно сыграла сейчас турнир международный И все есть такие, кто очень радует И я рад, что значит снимаешь не зря с ними Значит тренировки дают свои плоды Не знаете, очень любопытно Вот шахматы, они на сегодняшний день Не являются олимпийским видом спорта По-моему, да? Не К сожалению, нет А есть предпосылки, что станут Это во-первых А во-вторых, что это может дать Спорту этому шахматам Признание его как олимпийский вид спорта к сожалению, предпосылки довольно вялые, хотя некоторые есть и оставляют надежду. Мы все знаем такую фразу, как Керлинг, олимпийский вид спорта, его называют шахматы на льду. Но самих шахмат до сих пор нету в олимпийском виде. Его могли бы вести хотя бы как экспериментальный вид спорта, но, к сожалению, этого тоже нету. Значит, надо что-то пересмотреть, сделать что-то по-другому. Лично я... Считаю, что нужно просто немного менять шахматы, реформировать и, конечно же, чтобы сокращать контроль. Когда люди играют блиц, быстрые, по пять минут, по 10 минут, угу. всем людям даже, которые далеки от шахмат, им очень интересно смотреть, наблюдать за ними. шахматы неожиданно становятся очень популярным и интересным, зрелищным видом спорта, угу. потому что самое главное. Потому что, когда люди играют по несколько часов, это довольно скучно, там уже больше сварился где-то на кухне, ну, да, пока да, ты да. смотришь. да. А вот если сделать контроль именно такой более быстрый, то шахматы могут стать хотя бы экспериментальным видом спорта, а потом, может быть, его ведут и на постоянной основе. Если шахматы станут олимпийским видом спорта, то это даст просто огромный толчок к развитию, не говоря уже о финансировании и других нюансах. Это будет совершенно другой уровень. И, конечно же, к этому надо стремиться, чтобы шахматы попали туда. Говоря о финансировании и вообще о деньгах, шахматы помогают зарабатывать деньги? Сегодня вот сколько, например, может зарабатывать гроссмейстер? К сожалению, именно в шахматы, я думаю, очень такая большая диспропорция шахматистами между элитой и ниже, даже довольно очень высокого уровня, очень такой большой провал, даже можно сказать, где-то подвал. И очень хорошо получают именно обеспечена живут именно такая элита, около там, десятки, двадцатки, а остальные а, получают намного меньше. Потому что все призовые люди в основном получают стартовые, могут заработать именно в каких-то таких элитных, топовых турнирах. А другие просто могут не, туда не попасть, не попадают, потому что опять-таки очень в шахматах, очень тяжелая конкуренция. Сама система отбора невероятно трудная. И это тоже, конечно, расстраивает. И многие шахматисты талантливые, которые могли бы бороться за титул чемпиона мира. Это видно с детства, их юношества. И они где-то оставляли, бросали шахмат, потому что боялись, что могут где-то что-то застрять. Где-то у них вдруг что-то не получится. К сожалению, они этого боятся и где-то бросали шахматы. То есть мы не можем сравнить где-то, например, с большим теннисом, где там топ-100 получают более-менее там хорошо. Они обеспечены. У нас-то намного даже меньше. Это, конечно, же, большая проблема. Понятно, что тяжело сравнивать а, со зрелищностью, но а, чтобы шахматы стали тоже более популярными, я опять-таки говорю, нужно, чтобы где-то уменьшать контроль, чтобы он был более интересный, более зрелищный. То есть -то вот эти добавлять. быстрые шахматы, блиц, да? Это и быстрые шахматы это синонимы, правильно? Да, блиц это по 3 минуты, по 5 минут, быстрые это 10-15 минут. Ну, времени немного, естественно, это угу. не 2-3 часа. Угу. Они действительно могут быть более зрелищными? Конечно чем, же, да. Проводились чем, разные чем опыты, да. статистика, эти шахматы были намного более зрелищными, интересными. Люди за ними наблюдали. Они готовы даже были брать трансляции, смотреть. Uh -huh. Людям это действительно нравится. В теннисе, например, можно привести такой аналог. Там раньше не было ограничения тайминга по времени на подачу. То есть я там а, мог долго там подавать, отдохнуть немножко. После того, как сделали 20-секундный таймер на подачу, казалось бы, такая мелочь. И оказалось, что трансляции из зрелищной игры невероятно возросла. То есть намного больше дала. И а, зрелищной самой игре придала, стала быстрее игра проходить. И также трансляции стали там больше покупаться, там продаваться. Пришло это вот такой нюанс. Если мы что-то сможем перенять в шахматах, аналогично какую-то такую стратегию сделать эффективную, то у нас все может получиться. В свое время, когда Арнольд Шварценеггер покидал бодибилдинг, он сказал, это величайший, я вот так это величайший спорт, я буду заниматься им всю жизнь. Вы покинули шахматы большой, большие или нет? Ну, больш... Будете ли продолжать заниматься им всю жизнь? А, большие шахматы а, я а покинул именно как игрок но ну, именно как организатор как тренер я конечно не остаюсь как шахматист все равно в душе шахматы на всю жизнь думаю как арнольд шварцлегер хоть он там стал уже и актером и губернатором он всегда занимается всегда занимается спортом там во все годы потому что это думаю его действительно то что он любит душой и сердцем как и любой человек шахматист будет любить шахматы футбол, футболист футбол там и так далее ну что ж супер друзья у нас в гостях был Дальган Нюдлеев, удивительный человек, который в детстве достиг супервысоты такой. В 9 лет, напомню, он внесен в книгу рекордов Гиннесса как человек, который разработал собственную систему гамбита в сицилианской защите. Дошел до определенных вершин и понял, что гармоничная жизнь гораздо более важна, чем удивительные какие-то короны. И мне кажется, это очень правильный путь. Я желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо.